Так только что момента, чтобы начать действовать. В годы, я ждал идеального момента. И все это терпение дало мне именно то, чего я хочу. Правда должна была быть раскрыта, от меня до всех. Она не могла знать, но ангелы действительно существовали. Так, с и воли процветания. Она служила мне. Она служила мне. И ему тоже. И неудивительно. Первые когнитивные существа уже были очищены. Однако, было ясно, что это нельзя было ставить невредимым. Высшие власти не хотели, чтобы правда была раскрыта. Их изгнали из этого храма, из этого сада. Сестра, они решили раскрыть реальность. Однако, чего они не знали? Этого того, что я был правником, а не последниками. не без греха. так это означает его без греха и там означает Глори УАЙТЕХЕС